Всем привет! Снова с вами Максим Назин и Евгений Шилканогов из <с> города Сочи. Ну вот, Евгений, давай двери закроем. Суть сегодняшней нашей с вами беседы. Вы знаете, что у нас есть проект инвестирования и есть программа соинвестирования в VIP-клубе. И вот сегодня мы приехали на объект инвестирования. Евгений не был еще на этой квартире. Первый раз. То есть Смотрю. получилось, что. Видел, когда только начинали делать ремонт, где-то средняя стадия строительства шла. Вот сейчас я первый раз после завершения. Да, то есть соинвестирование поучаствовал. Квартира была приобретена, ремонт, мебель, техника. Он э, отдал, скажем так, на откуп да, строителям, ну, дизайнерам. Вот. И вот сегодня вот первый день. Давайте посмотрим. Эта квартира, я ее уже на своем канале вы видели ее, но она была недоделанная. То есть вот мы с, с еще одним соинвестором вот для примера приезжали Максим Мультеска из Краснодара. Вот, но вы ее видели еще в недоделанном виде. Вот помните, я вам диван говорил, будет бирюзовый с бежевыми вставками. Панорамно показать. Вот здесь, видите, посуда, белые, белые вот, стулья, бирюзовые шторы, бирюзовые светильники. Телевизор о чем-то. Ну да, телевизор этому повесим. Вот здесь у нас имитация камина, сам камин. Вот видите, как все сделано из керамогранита. Потолок, помните, я вам говорил, что здесь штукатурка. Хотя очень похоже на именно натяжной. Вот здесь видите, вставка из керамогранита идет. То есть сплошняком идет керамогранит, потом идет вставка вот с такой плитки, которая с орнаментом. Ну и вот Евгений здесь стены у нас трогает. Да, то шуковые, есть, да это на, на, наша гордость определенно, Интересно, так сделали мы под лак, декоративную штукатурку. Вот, Ну, что хочу вам показать, рассказать. И впечатления поделится, он пока смотрит. Тут видите, кухня у нас, белый островок. Встроенный холодильник. Мы подобным образом делаем... Когда ремонта не было еще, казалось, будет маленькая сейчас квартира смотришь. слишком. Когда ремонта не было, я смотрел, мне казалось, квартира будет очень маленькая. Но сейчас смотрю, места очень много. А я вам хочу сказать, что это всегда эффект такой, когда стены серые, без ремонта, кажется, площади мало. Когда, особенно еще строительный материал, когда уже ремонт доделан, то получается, вот видите, у нас все в серебристом в серебристом цвете Серебристая техника бытовая Полностью комплектованы серебристые светильники Ну и пойдемте с вами в коридор В коридоре у нас такой вот шкаф интересный, зеркальный Видите, все в едином стиле сделано По керамогранит, тоже без положен Все стены и вот у нас Евгений в санузле Да, в санузле вот видите, да То есть керамогранит, стены Здесь лаковые такие же фасады Видишь, серебристая душевая кабина Вот, на да, удобно нет как места да, достаточно? Более, более чем предостаточно. Да. И вот обратите внимание, мы все квартиры делаем, конечно же, в едином стиле. Вот хочу вам показать сейчас секундочку, да, чтобы было видно. Вот серебристый вентилятор, бачок водонагревательный такой вот серебристый, да. А здесь у нас стиральная машина. Здесь у нас стиральная машина тоже серебристый люк. Вот, то есть все выдержано в едином стиле, в едином формате. Но пойдем я я покажу спальню. Это очень она мне нравится, просто супер. Прикольная плитка. смотрите, это не плитка на стене. Сейчас тебе расскажу, я вам покажу сейчас, чтобы было видно. Вот это вот за мной, вот это вот за мной вот это вот сделано, это ламинат. То есть в таком же стиле, в таком же стиле, как у нас сделано в зале. Ты заметил, да? И здесь вот на полу, посмотрите, то есть она вот идет полностью в пол, открывать буквой Г, да, и поднимается до изголовья. И соединено серого цвета ламинат, так же как плитка серая в зале. И потом идет ламинат с орнаментом. И на потолке у нас, обратите внимание, на потолке у нас тоже вставки из ламината и плюс смотрите, светодиодная подсветка сделана в изголовье, мне кажется, очень симпатично. Очень как тебе? Хорошо. Да, и очень вот хорошо эта стена, скина, да, вот здесь под телевизор сделан тоже, это ламинат, положен, очень такая теплая получилась комната, интересно, видишь, как все, все подобно, все, все, все, подобное, все Подсветочки сделано. Подсветочки Да, да, да. Прикольно. Какая-то выключить, если а, основную? Да, Достаточно даже будет света без основного, без основного. А у тебя там еще свет вот выключил, вот еще вот зона отдельно. Вот здесь я хочу показать. Вот, да, вот, да, да, да. Такой ну такой небольшой да, столик здесь. сделан, стул туда ставится, выведен там под интернет, под Тв, выведена розетка, розетка подключения компьютера, только с ноутбуком, чтобы можно было посидеть. Не, ну аналогичные квартиры, которые стоят на продаже, здесь, конечно, сильно проигрывают этой квартире то, что мы смотрели, конечно, вообще. ну, честно скажу, это вот из всех день. трех квартир наших свое инвестирования, да, которые у нас участвовали разные инвесторы. я имею в виду, которые другие продают. а, а, а да? да, не, не, да. просто в принципе, вот, ну, на вкус и цвет, но вот мне лично, вот это как-то даже, ну, ну, всем нравится разная. вот одна, которая у нас белая, вы видели, это, она классическая, она нравится всем абсолютно, да. то есть здесь такой больше хай-тек, лаковые двери, лаковые блинтуса это, конечно, накладывает свой определенный оттенок, ну, не, не всем может быть понравится, да. Если он еще квартира в классическом стиле, а вот это вот именно хай, хай, хай, хай, хайтовая. Понятно. А пойдем посмотрим, еще запишу там соседнюю квартиру. Как тебе давать? Два слова буквально. Впечатление очень. Вообще... очень понравилось. Оправдались твои ожидания? Ну, более чем даже, да. Ожидания. Будем ну, ждать более... по, по хорошей цене продавать. Не нет, будем торопиться. Нет, смысла не вижу торопиться, конечно, нет. Сейчас начинается спрос, начинают смотреть. Как раз ну, мы вчера сидели, как раз звонили люди. Уже, и, и вопрос Посмотрите, в чем, вот сейчас надо понимать, вот смотрите, в таких квартирах, которые бизнес плюс, вот 100 тысяч, двести тысяч, Сочи, скидка, это, ну, это ни о чем. То есть это не сподвигнет новых покупателей покупать. Скидывать полмиллиона миллион, лучше, мне кажется, подождать да, месяц-два, потому что попробуйте заработать за два месяца миллион. Это очень нужно много усилий приложить, да? по полмиллиона в месяц заработать. Вот, поэтому будем продавать потенциальным покупателям, пожалуйста, потенциальным соинвесторам. Смотрите, как мы реализуем наши проекты, в каком это виде. Круто, классно. И мы ждем вас. Участвуйте в vip клубе участвуйте в соинвестициях. У нас интересно, у нас эффективно. Всем удачи, всем привет. Евгений, всем пока.